Всем привет, я Александр, вы на канале Зашумим. А в руках у меня лента ремня безопасности от этого Toyota RAV4. Ремни безопасности входят в комплекс мер активной и пассивной безопасности любого современного автомобиля. Но, к сожалению, иногда это устройство выходит из строя. В конкретном случае этого автомобиля ремень стерся на, по своему канту и стал плохо выходить из катушки. Раньше приходилось в таких ситуациях менять полностью комплект вместе с катушкой. Сейчас у нас, появилась у нас возможность не менять его целиком, а заменить только изношенную деталь, то есть это ленту ремня. У нас достаточно большой каталог различных цветовых фактур, ремней безопасности. То есть можно остановиться бы на этом автомобиле в этом черном цвете, либо подобрать любой другой цвет, который вам больше по душе. Процедура смены ленты в конструкции ремня безопасности абсолютно не нарушает его работоспособность. После замены ленты эта конструкция работает точно так же, как будто бы если бы это была новая заводская деталь.